Всем салют дорогие друзья, с вами канал Китай стал ближе и сегодня у нас снова конкурс Сегодня воскресенье и снова конкурс, но конкурс сегодня будет на три победителя Мне прям жалко людей, которые вот участвуют, участвуют постоянно и не выигрывают Сегодня будет у нас три победителя Давайте сначала разберемся с теми людьми, кто уже участвовал и кто уже выигрывал. Вот, например, Виктор. Виктор вот сегодня получил, написал мне, получил Powerbank. То есть поздравляем Виктора. Виктор выиграл, Виктор получил свой Powerbank, он доволен. Еще у нас участвовал Роман. Роман у нас просто везунчик в плане того что он уже выиграл два раза то есть он выиграл колонку и выиграл наушники кстати наушники наушники уже пришли лежат на почте дошли за две недели обалдеть сделаем тестик и отправим роману а что же будет сегодня за приз сегодня первым призом будет у нас складной ножик вот такой вот великолепный многофункциональный складной нож он у меня уже был на распаковке Закажу его еще раз, он был на распаковке, но попросили у меня, я его подарил. Не успел даже сделать тест, отдал парню на день рождения. Вот, в общем, забрали у меня его. И сегодня у нас в конкурсе будет разыгрываться вот этот нож. Вторым призом будет 100 рублей на мобильный телефон. И третьим призом будет 50 рублей на мобильный телефон. На счет любого оператора, то есть победителя выявим, сообщите мне оператора и вам положат на счет второму победителю 100 рублей третьему победителю 50 рублей так что же надо сделать для участия в конкурсе ну во первых заполнить google форму вот такая вот прекрасная разоцветная google форма где надо оставить имя фамилию отчество вашу страничку ВК и ваш youtube канал второе что надо будет сделать второе это быть подписанным на мой канал будьте подписаны на мой канал во первых Будете смотреть постоянно новые интересные видео, узнавать много всего полезного. О посылках из Китая, о муравьях, о чего-нибудь сделанным своими руками, о монетах. Скоро придут еще заказанные монеты. Заказывал монеты в Китае, заказывал монеты в Москве, наши российские монеты заказывал. Что еще интересного? Да много чего интересного вы увидите. Значит, это было второе условие. Подпись на мой канал. Третье условие. Вы должны быть подписаны на группу ВКонтакте. У нас уже 1151 участник. Здесь всегда есть свежая информация о том, что приходит, о всяких разных розыгрышах. Обо всем, обо всем, обо всем. Много что интересного. Так что подписывайтесь на группу ВКонтакте. Значит, это третье условие. Ну и четвертое условие, вообще самое простое. Сделать репост видео, которое будет то есть вот видео конкурса сделать его репост ВКонтакте. вот и все 4, 4 простых условия всего лишь четыре условия для того чтобы получить призы значит еще раз напомню первый приз будет вот такой вот ножик второй приз будет 100 рублей на счет мобильного телефона и третий приз будет 50 рублей на счет мобильного телефона ну что же всем желаю удачи итоги конкурса как всегда будут подведены через неделю да еще друзья для начинающих каналов, если кто-то хочет быть соавтором конкурса, хотите увидеть ссылку на ваш канал в описании, чтобы я рассказал о вашем канале, пишите мне, пишите, и обязательно проведем совместный конкурс. Ну, а на сегодня все, жду вас, участвуйте в конкурсе, всем спасибо за просмотры, оставляйте свои комментарии, обязательно всем отвечу, ну а пока, пока.